Последнее время все большее число людей собирают компьютеры на известной китайской площадке. И это неудивительно, где еще можно взять 4-ядерный процессор за 1000 рублей, а 8 гигабайт оперативки за 2. Да, все это конечно очень круто и цены явно привлекательные, но ведь вы прекрасно понимаете, что имеется как минимум несколько подводных камней, о которых стоит узнать прежде чем покупать любую железяку с AliExpress. И как вы уже могли догадаться из названия этого видео именно на данную тему мы поговорим к чему относиться с опаской, а что покупать без каких-либо проблем. И первое, что стоит запомнить, естественно, китайские площадки это очень круто, здесь всегда можно сэкономить, но лучшие цены на новинки и, в принципе, на любую новую технику с гарантией вы всегда найдете на Е-каталоге, где есть все, начиная от смартфонов и планшетов, заканчивая автомобильными запчастями и инструментом. А что же касательно компьютеров? И комплектующих и каталог всегда предоставит самый широкий ассортимент с лучшими ценами поэтому скорее переходите по ссылочке в описании и покупайте то что давно хотели Центральный процессор это тот компонент ПК, который с высокой долей вероятности его переживет. Поэтому если пришедший к вам с Али CPU работает без проблем, то и в будущем их ожидать не стоит. При этом стоимость процессоров на китайской площадке совсем не высока. Так, к примеру, серверные Xeon на 4-6 ядер зачастую можно найти дешевле 2000 рублей. А ведь в России те редкие магазины, что их Продают, просят в лучшем случае На порядок больше Это же касается и аналогов Xeon Intel Core В СНГ на них цена Существенно выше, так что Брать CPU на Али Явно имеет смысл Но не стоит забывать, что эти процессоры Уже были в употреблении То есть возможны царапины на крышке Или остатки термопасты Поэтому я на всякий случай Повторюсь, что процессор Это тот компонент ПК который зачастую живет дольше остальных. Так что их можно смело покупать с экспресс. А вот в случае с системами охлаждения все не так уж и просто. Нет ничего удивительного в том, что китайцы освоили производство кулеров только вот ценообразование и качество зачастую у них страдает Так башни дешевле тысяч рублей найти практически невозможно А те что вы найдете имеют крайне неприятные проблемы В виде не отполированного основания Или термотрубок которые оказываются выше или ниже остальной подошвы А иногда и то и то вместе Разумеется из-за таких вот историй Контакт с крышкой CPU ухудшает и температура процессора возрастает, что нивелирует смысл от башенного Кулера. Если же обратить внимание на то, что дороже, то возникает уже другой вопрос, а где экономия? Ну да, за полторы тысячи рублей можно взять Name кулер с тремя четырьмя тепловыми трубками. Но есть ли в этом смысл, если можно взять за те же деньги проверенную башню от Deepcool Gammax 300? С другой же стороны, на Али иногда встречаются брендовые кулеры от того же кулер Master, которые стоят дешевле, чем в магазине, и естественно их стоит покупать. Вывод прост: на нуны мы даже не обращайте внимания, а если что и брать, то лишь бренд со скидкой. А вот ОЗУ на Али делится на два типа. Брендовая, которая вероятно БУ, и китайская. На деле разницы особой нет. В самом худшем случае у китайской будет хуже разгонный потенциал. Поэтому нет смысла переплачивать за бренд. Ведь чипы памяти, которые используют китайские бренды, зачастую идут все равно. Микрон, Хьюникс и тому подобные. А что же касательно радиаторов, на самом деле смысла в них практически нет. Нет, ведь даже под разгоном Память особо не греется Так что самое главное На что вам стоит обращать внимание Так это совместимость оперативки С вашим процессором И я не про версию DDR А про то, что даже та же DDR2 Бывает двух типов Дешевая, которая работает Только на AMD И более дорогая Которая работает как и на AMD Так и на Intel Продавцы об этом естественно предупреждены так что переживать смысла нет, если вы все внимательно прочитали. Да и в принципе, покупать ОЗУ с Алиэкспресс можно без каких-либо проблем. А еще, если вы вдруг до сих пор не подписались на наш канал, то обязательно это сделайте и нажмите на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы. А вот теперь самое интересное, где же еще найти материнскую плату подкупленный на том же AliExpress Zion, разумеется, в соседнем магазине на этой же площадке. И такие платы условно делятся на три категории. Первое – это БУ бренды, платы от Asus, MSI, Gigabyte и прочих брендов. С крайне высокой долей вероятности они уже были в употреблении или вообще отремонтированные но опять же это не вызывает никаких проблем и обычно они работают лучше остальных но и само собой такие платы самые дорогие вторые так называемый хуанан который по сути является брендированным китаем стоят дешевле привычных нам был брендов и при всем при этом данные платы новые а лишь некоторые разъемы используются был но в идеальном состоянии Состоянии. И здесь главная проблема зачастую софтовая. Биус настолько, так сказать, хорошо написан, что ваш ПК, например, вместо выключения может перезагрузиться. И, само собой, про какую-то общую стабильность работы говорить не приходится, а про разгон лучше даже и не думать. Так что, если вы готовы перечитать кучу форумов, пересмотреть различные видео, дабы настроить ваш Хуанан, то ради экономии такую материнку можно купить Хотя лично я бы все равно доплатил А вот третья категория самая интересная Это абсолютный ноунейм no Материнки, которые зачастую черные без опознавательных знаков И про какую-либо стабильность их работы говорить не приходится Более того, в биосе там зачастую минимум настроек А разгон вообще заблокирован Эти платы будут еще дешевле чем Хуанан, и я бы сказал, что это тот случай, когда вообще нет смысла экономить. На этом моменте некоторые из вас могли подумать, что про видеокарты я уж было и забыл, но на самом деле это не так. Я их оставил, так сказать, на горяченькое. Все мы прекрасно знаем, что китайцы любят обманывать. И ни для кого не секрет, что с видеокартами это сделать крайне легко. Всего-то нужно поменять видеобиос и какая-нибудь старенькая GTS 450 превращается в GTX 1060 и то что на паскаль отродясь не было вга разъема знают далеко не все поэтому крайне внимательно изучайте представленные продавцом картинки и скриншоты из gpu z а также читайте отзывы любое несоответствие частот объема памяти шины и тем более маркировки gpu верный признак подделки но разумеется в некоторых случаях видеокарты на али брать можно речь идет в основном о базовом Максвелл, то есть GTX 750, 750 Ti, 950 и 960. К примеру первую можно найти Дешевле 4000 рублей А ведь она в среднем Процентов на 15 быстрее GT 1030 За которую у нас просят Практически 5000 Разумеется это будет БУ карта которая вероятно еще и С неоригинальным охлаждением Но опять же данные GPU Относились к средне Или же низкоуровневым Линейкам поэтому грелись явно Не сильно так что даже обычного куска алюминия и простейшего кулера вполне хватит для охлаждения. Также на просторах Али можно наткнуться на видеокарты линейки Паскаль типа 1060 от всяких непонятных производителей типа iGame, которые кажутся оригинальными и новыми, стоят достаточно дорого да и в отзывах люди пишут, что это не подделки Так в общем-то дела и обстоят На этой площадке действительно продаются настоящие решения линейки GTX 1000 Просто выпущенные местными брендами Например тот же iGame, который известен у нас как Colorful Конечно по качеству до да, всяких Asus и MSI им далековато Но если с промокодами и кэшбэками цена за такую видеокарту оказывается значительно ниже Схожего решения, например, от Inna 3D, брать их вполне можно. К счастью, наши китайские друзья так и не освоили выпуск жестких дисков, поэтому найденный на просторах Али HDD от Seagate им и будет на самом деле. А с учетом того, что за 500 гигабайт там просят всего 1500 рублей, брать их можно и даже нужно, ведь разница получается практически в два раза в сравнении с нашими ценами. А вот с твердотельными накопителями или же SSD все намного хуже. Различных китайских брендов типа KingSpec, Golden Fear, King KingDane и подобных расплодилось очень много А вот качество их дисков оставляет желать лучшего Ни о каком DDR кэше и речи нет Так что через 5-10 гигабайт последовательной записи скорость упадет на порядок Также под сами контроллеры зачастую не найти мануалов А чипы берутся самые дешевые В итоге есть шанс что SSD-шка умрет после банальной установки системы и восстановить вы ее уже не сможете. Поэтому покупать SSD-шки с Али нужно с опаской. Изучать отзывы и в принципе ставить на них систему я бы не рекомендовал. Смысл есть только в том случае, если вы нашли, например, оригинальный Kingston и во время распродажи купили его значительно дешевле, чем у нас. Вроде как уже можно было бы и закончить, но на самом деле нет. Ведь на аллее вы, например, можете найти блоки питания, которые, спойлер... Явно брать не стоит Проблема в том, что китайцы В своих блоках питания Экономят на защите от Короткого замыкания и высокого Напряжения, что в наших Энергосетях чревато В лучшем случае выходом из строя Самого блока питания А в худшем, чего-то из комплектующих Подороже. Также то, что Написано 500 ватт Не означает, что на самом деле Там такое напряжение И в нагрузке бывает, что оно просаживается до 250 300 ватт ну а уж о какой-либо нормальной элементной базе говорить просто нет смысла лучше промолчать вывод прост не покупайте блоки питания с Экспресс. также остаются корпуса которые бывают в интересном дизайне и в принципе они сделаны не хуже аналогов кажется что даже стоят своих денег но вот есть одна самая главная проблема это Стоимость доставки Тот же EMS возьмет за нее 4-5 тысяч рублей Что изначально затею делает абсолютно бессмысленной И еще что важно понимать Никто не гарантирует, что ваш корпус доедет в идеальном состоянии есть вероятность, что например стекло просто разобьют при доставке Так что как и с блоком питания, так и с корпусом Явно нет смысла обращать внимание на Али На этом все, спасибо вам за просмотр Ставьте лайки, делитесь своим мнением и опытом в комментариях Удачи и до новых встреч!